Добрый день! Сегодня мы поговорим о возможности формирования в системе ПИР сводок по составу. Сводки по составу это отчеты о стоимости разделов проектной документации, которые могут быть сформированы как на основании отдельных локальных смет, так и в целом по проекту. В окне локальной сметы на каждой расценке внизу в детальных формах мы можем видеть закладочку Состав работ. В этой закладке отображаются наименования, доля в процентах и стоимость всех разделов проектной документации, которые у нас относятся к данной расценке. Причем они отображаются с учетом стадии, которая задана на расценке, с учетом поправочных коэффициентов, в том числе тех, которые влияют на отдельно элемент состава, и с учетом пересчетов в текущие цены, которые назначены на строку. На первой строке нашей сметы мы видим, что в закладке «Состав работ» два элемента состава – технологическая часть и архитектурная часть – в левом верхнем углу имеют вот такие значки в виде синего треугольничка. Это обозначает, что на эти разделы назначены поправочные коэффициенты. Если подвести курсор к синему треугольничку, то всплывет подсказка, какие а, поправки у нас назначены на текущий элемент состава. В справочниках базовых цен, выпущенных до того, как было принято 87-е постановление о составе разделов проектной документации, и после этого наименования разделов проектной документации могут различаться. Так, например, вот на первой строке в справочнике СБЦ 9504 – это объекты газовой промышленности 99 -го года выпуска, у нас раздел называется «Технологическая часть». А в справочнике, например, СБЦП-2011-13, это у нас объекты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности 2015 года выпуска, раздел называется «Технологические решения». Но по сути своей это один раздел проектной документации. Чтобы при формировании а, сводки по составу стоимость этих разделов а, объединялась, а, в системе ПИР должна быть настроена таблица соответствия состава. Когда мы находимся с вами в окне локальных сметы в закладочке «Состав работ» можно включить видимость столбца наименование образцового элемента. И в этом случае мы будем видеть, как а, каждый Элемент состава расценки а, будет называться, к какому образцовому наименованию он привязан и как он будет называться при формировании сводки по составу. Так мы видим, что в справочнике СБЦП-201-13 технологические решения у нас а, образцовые наименования и ОТР технологические решения. И также на первой нашей расценке а, раздел. Технологическая часть, которая у нас была в образцовом наименовании у нас также стоит ИОТР-технологические решения. Если какой-то из элементов состава расценки у нас не привязан к образцовому наименованию, то мы увидим на нем специальный значок в виде такого красного треугольничка. Всплывает подсказка, что на элемент не назначена таблица соответствия по составу. И в в столбце «Наименование образцового» мы видим, что оно не заполненное. При формировании сводки по составу, для этого нам нужно сойти в закладочку «Итоги по составу», мы увидим, что для непривязанных элементов они у нас не объединились, то есть, например, элемент э, смета на строительство и сметная часть и организация строительства, они у нас идут отдельными строчками и соответственно формируются отдельные э, стоимости по, каждой, по каждому из этих элементов. Их можно объединить э, путем настройки таблицы соответствия состава. Это можно сделать прямо из локальной сметы. Для этого нужно вернуться в закладочку «Строки», зайти в пункт меню «Сервис», «Задать образцовые наименования для состава». Выйдет предупреждение, что данную операцию будет невозможно отменить, продолжить, соглашаемся. У нас откроется окно таблицы соответствий состава. Условно оно разделено на три части. В левой части экрана мы видим список образцовых наименований. В правой верхней части экрана мы видим для каждого, для текущего образцового наименования, так называемые назначенные элементы. То есть это те наименования разделов проектной документации, которые заданы в каких-то конкретных справочниках, но которые будут при формировании сводки по составу объединяться с названием, которое у нас задано в образцовом наименовании. И, наконец, в средней части экрана внизу есть поле «Свободные элементы», то есть это те элементы состава, те разделы проектной документации, которые не привязаны ни к какому из образцовых наименований. Вот мы здесь как раз видим смета на строительство и сметная часть и организация строительства, то есть те самые разделы, которые мы видели, у нас формируются отдельными строчками. Для того, чтобы назначить их какому-то образцовому наименованию, мы находим нужное образцовое наименование. Например, у нас есть здесь сметная часть. Двойным щелчком выделяем нужные нам свободные элементы, чтобы они стали темно-серого цвета. И на панели инструментов нажимаем кнопку, которая называется «Привязать элементы к образцовому». Из перечня свободных элементов – они ушли и попали в перечень назначенных элементов. После этого можно закрыть окно э, таблицы соответствия состава, сохранив сделанные изменения. И программа опять же нам предложит э, выполнить автоматическую синхронизацию локальной сметы с э, измененной таблицей соответствия состава. Соглашаемся. Что мы с вами увидим? Вернувшись в локальную смету, мы увидим, что на разделе, там, например, сметная часть, и организация строительства у нас с вами пропал значок того, что элемент не привязан, пропал красный треугольничек. Столбец наименования образцового элемента заполнился. И теперь в закладочке Итоги. При формировании сводки по составу у нас с вами э, все разделы проектной документации, которые касаются составления смет, объединились под наименованием «Сметная часть». Выгрузить данную сводку э, по составу в отдельный документ можно двумя способами. Первый способ через пункт меню «Данные» выбрать «Выгрузить сводку в Excel» выбрать место, куда мы ее будем сохранять и открыть файл Excel. Вот в этом случае данная табличка у нас выгрузится в Excel, что мы и видим с вами. Второй способ – это выгрузить сводку по составу через окно печати, то есть мы заходим в печать локальной сметы, И в левом верхнем углу, там где у нас идет поле «Форма», мы с вами выбираем форму а, «Сводка по составу локальной сметы». А, причем эта сводка она может настраиваться а, таким образом, что, во-первых, а, мы с вами можем показывать а, разделы проектной документации как а, столбцами как в этом случае, либо мы можем показывать их строчками, да, а расценки локальной сметы у нас тогда будут столбцами. Также можно отображать стоимостные показатели или стоимостные показатели и процент на каждый раздел проектной документации. Все это делается в настройках. Вот здесь есть отдельное поле «Сводки». И здесь мы можем выбрать, выводить значение, то есть э, разделы э, элементов состава, да, раздела проектной документации как столбцы или как строки. И что мы с вами будем показывать? Значение, то есть стоимость, процент или процент и значение. Например, таким образом возвращаемся в, в левом верхнем углу в закладочку «Просмотр». У нас формируется новая отчетная форма. И вот здесь мы с вами видим, да, теперь уже э, строчками у нас идут разделы э, проектной документации. Столбцами у нас показаны расценки, э, где э, встречаются данные разделы проектной документации. И мы видим процент по каждой расценке и соответственно стоимость. Далее вот эту сводку, вот итоговые показатели. У нас. Далее эту сводку также можно выгрузить или в Excel, или в Word. Аналогичную сводку можно сформировать также на проекте, на сводной смете. Для этого сейчас закроем окно локальной сметы, откроем проект, проектную смету, и здесь точно также есть закладка итоги по составу будут перечислены у нас наименование локальных смет будут перечислены разделы проектной документации и соответственно их стоимостные показатели и итоговые показатели точно так же через меню данные можно выгрузить сводку в excel либо через окно печати сформировать сводку по проекту. Мы с вами посмотрели возможности системы ПИР по формированию сводок по разделам проектной документации на локальной смете и на проекте. Спасибо за внимание. С вами была Забойкина Алла, отдел сопровождения компании Инфострой.